Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. В этом видео пойдет речь о новом газогенераторе S400 ювелир второй версии. Основным отличием новой версии является то, что в электронный блок управления процессом электролиза мы добавили новые весьма полезные функции. Теперь каждый пользователь может выбрать для себя различный уровень и функционал набора настроек. Уровень настройки может быть базовым для обычных пользователей или продвинутым для профессионального использования. Еще одно значительное изменение, которое коснулось новой версии газогенератора S400 ювелир, это абсолютно новый, кардинально измененный бак для заправки электролита. Теперь заправочная емкость имеет двойное назначение. Она служит не только емкостью для заправки электролизера, но и является устройством под названием водяной затвор, который останавливает реверсивное горение газа при возникновении обратного хлопка. А также одновременное устройство является осушителем и охладителем для газа, вырабатываемого электролизером. Но и это еще не все. Вторая емкость для заправки жидких углеводородов теперь несет точно такую же функцию. Обе газоотводящие системы надежно защищены от возможных обратных хлопков и попадания реверсивно горящего пламени в электролизер. Теперь небольшой обзор электронного блока управления газогенератором и о его функционале. Для осуществления настройки электронного блока управления нажмите кнопку питания. А кнопкой меню сделайте выбор того, значение чего вы хотели бы изменить. В данном случае мы можем изменить уровень напряжения, подающийся на электролизер. Уровень напряжения в данном случае можно изменить в очень большом диапазоне от 5 вольт до 240 вольт. В следующем разделе меню вы сможете установить нужный уровень ограничения потоку, который будет стабилизирован и поддерживаться электронным блоком управления на одном уровне в автоматическом режиме. Рекомендуемые установочные значения для газогенератора S400 могут колебаться в диапазоне от 5 до 15 Ампер максимум. Далее в меню у вас будет возможность настроить время автоматической работы газогенератора по таймеру. Диапазон настройки времени отключения колеблется в промежутке от 1 минуты, до 24 часов. Если же не производить настройку таймера, тогда на дисплее будет отображаться время работы газогенератора с момента его включения в электрическую сеть. Этот режим служит для настройки отображаемых параметров на дисплее. В нижней строке всегда будет отображаться сила тока, подающегося на электролизер, а в верхней строке вы можете установить отображение уровня напряжения, или отсчет времени по таймеру на выбор. А этот режим настройки служит для изменения режимов ограничения потребляемой мощности фазовой или импульсной. Сейчас работает ограничение потребляемой мощности в импульсном режиме. А сейчас я переключил ограничение мощности на режим фазовый. На передней панели имеется встроенный манометр, по показаниям которого вы сможете ориентироваться и понимать эффективность работы газогенератора. При достижении уровня давления внутри системы 0,4 атмосферы происходит автоматическое отключение подачи питания на электролизер. Ну а теперь немного практики. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось наше оборудование, пожалуйста, обращайтесь к нам по поводу его приобретения, обращайтесь по ссылке в описании, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии под этим видео. Благодарю вас за просмотр, всем пока!